Это босс? Шарик вот этот? А, это босс. Какой маленький? Ой, блядь. Но всадник жил его пламя. И в сердцах творцов зажглась искра надежды. Надежды на жизнь. И на то, что сокрыто под землей. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, так, канал Axelius Games. Мы с вами продолжаем играть Darksiders 2 Design Edition. У нас сейчас с вами новая локация, которая называется Слезы Гор. Короче, пойдем заниматься водными процедурами. Процедура. Сам ты процедура Данила, него, блядь. Короче, мы там, я сколько помню, только сундучочек один открыли, и все, и больше мы ничего не делали. Эти двери заперты или нет? Не, они не заперты. Но нам, в принципе, туда нужно. Открывай. А как теперь назад подняться? Заебись. Заебись. А назад? Никак. Не место. Давай, давай, давай быстрее. Так, там еще один мудило стоит. Куда он улетел? Вот, там не страни или страница там? Ну, минус мог. Давай сюда. Я не совсем уверен, что нам сюда Там можно спуститься вниз, да? Там можно... Ну, скорее всего, здесь нужна будет вода Да, без воды мы сюда не заберемся наверх Хорошо Значит, нам нужно направо Тогда поднимаемся обратно Но ну, этот колосс, он как будто бы живой Кстати, вот и проходит, есть первый Там-то двери закрыты Хорошо Сюда Главное не забыть страницу, потом забрать О, время приключений, блин. Я, если честно, пока вообще даже не представляю, что нужно делать. Вот это дело хорошее. Ничего легендарного, ну да ладно. Я бы хотел какой-то набор артефактов или... Такие маленькие, а такие бесячие, блядь. Мне предлагает ворона пойти сюда. Ну, пошли. Не знаю, насколько это актуально. Идти именно в ту сторону. Ну, пошли сюда. Ну-ка, что прав скажет? Дай сюда. Но помещение тут мягко говоря Мне нужно больше ярости Так этот мертв И еще один был Их же было трое еще один взялся. Так, и здесь какой-то гигант стоит. О, вот и загадки подъехали с шариками. Ну, пошли наверх. О, вижу сундук. Во время пробежки по стене нажмите space, чтобы отпрыгнуть на соседнюю стену и продолжить бег. Хорошо. Но, сначала мы сюда. Так, это просто сундучело, ничего особенного. Так, а как теперь вылезти? Вижу. Там медалька есть. Хорошо. Сам закатишься? Умница Так, хорошо, мне нужно в эту сторону И наполовину мы открыли уже А вон там, смотри, сундук похож на сундук с ключом Либо с картой Да, карта подземелья Супер Пойдем в ту сторону А, нет Значит не туда И оттуда я выкачу еще один кусок Блять, что он делает? <с tester> Смерть, ты пьян, иди домой Забираем О -о -о -о, А тут все веселее Так, сундук вижу Вижу сундук Я думаю, скорее всего, мне нужно подняться туда наверх, чтобы разбабахать порчу Да Смотри, шарик есть Подожди, а зачем он его бросил? Стой, стой, стой, ты куда? Там появился рычаг Я вижу его Все, побежали Окей, шарик там мы открыли вот что делать с вратами а, -а, а, Я знаю кажется что делать Смотри я сейчас Повозьму и бомбу Поставлю на шарик Сейчас стану на тот щит Он позволит мне Открыть проход И я шарик просто выстрелю по нему Ну как мне сюда залезть? Смотри. Да ты чё прикалываешься? Все? Делов-то. Непризнанный гений. Поехали. Ну, убери. Отлично. Отлично. Но мне непонятно, тот рычаг, который был наверху, зачем я его активировал, вообще нужно ли было его активировать. По факту-то он есть, но добраться я до него не могу. Давай, давай, давай. Пока гнездо не сломаю, эти мрази будут появляться один за одним. Чтоб мне опыт так капал, как э, заполняется ярость. Так, здесь все. А, вот и рычаг. А, и здесь есть отдельная бомба, я мог бы не взрывать его совершенно Все Я так думаю, мне он и нужен Если я его сейчас запущу, скорее всего пойдет первая вода, правильно? Куда прахнешь, мне сейчас, кажется, идти? А, вниз? Типа так быстрее или что? А если я по тоннелю пойду? С ним тоже какой-то интерактив есть? Давай попробуем. Куда нас привезет? Смотри, сундук. Наверху. Опа, ты думал, спрячешься от меня? Они а тут-то было. Опа, броня. Видели броню? А я видел, я видел броню, я видел броню, я видел броню. Какая-никакая, но броня. Эти симпатичные. Я оставлю лучший шанс крит урона, а вот это хорошо. Здоровье за казнь. Так, вот мы куда-то пришли. Хорошо, вода течет. Логично. Куда-то течет. Нам сюда, на выход. Да. Первая есть. Но не хватает равновесия. Опа. А мы теперь можем туда в пещеру зайти. Скор... Скорее всего, это и есть следующий пункт. тебе что-нибудь найти но прах летит туда куда нам показала дорога нажмите правую клавишу чтобы погружаться и space чтобы всплывать давай сюда в проход не знаю зачем мы сюда плывем конечно а можно быстро плавать Тихо. Монетка. Чудесно. И что дальше? Ошибся. Давай сюда. Давай сюда. Давай сюда. Хорошо. Пока все удачно. И все. Это то, ради чего я сюда пришел? Улучшить. А -а -а, защита мне не нужна. Магия. Критон. 60, но у этих крит урон больше Защита увеличенная Урон шок Ладно Урон побольше, но Давай-ка попробуем Вот с этими, на этих подраться Здесь мы куда-нибудь еще можем пойти? Да, можем, подожди Надо было всего лишь пойти в другую комнату Бля Вон там сверху еще один проход Только вправо Есть Тихо, аккуратно э, Вопрос, куда мы пришли? Твою мать Придется идти Аккуратно Ну, оперативно режет их Опа Ну мы с таким уже сражались реплый ходок тихо назад да нет стоп что ты делаешь а я не могу могу Это было просто. Или не было, ладно. Я не знаю, вообще в правильном ли направлении иду. Надеюсь, что да. Потому что нам нужно активировать еще один путь. Так, здесь дверь закрытая ключом. Судя по всему, видите? Это еще один путь. И вот там вон, и вон, там вон нужно его открыть. Ага, здесь дверь закрыта. Как ее открыть? Оп, сори. Сначала нужно этот путь открыть. А мне нужен ключ. А, смотри. Есть проход. А вон и ключ, скорее всего, сундук с ключом. Ну, кто нам новенького? Тихонько, тихонько. Мне нужно больше ярости. Мне нужно больше ярости. Давай, давай, давай. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Можно куда-нибудь подняться, что-нибудь здесь. Ключ? Да, ключ. Ключ стилета. Так, смотри. А, если бы было воды побольше, то мы смогли бы здесь подняться. Окей. Получается, пока мы не запустим воду, сюда можно не возвращаться. И я. Тут проходим сюда. И вон дверь с ключом стилета. Вот эти вот пироги. Бля, ну все, смерть крутой. Очень крутой. Еще один сундук. Гнездо где-то, или что? Ага, время загадок Бля, Хера я просто супер а, там сундук а, с той стороны сундук и здесь что-то есть тоже сундук что-то выпало непонятное мне скорее всего перчатки так, мне нужно сюда Да, кстати, заметили, что загадки становятся сложнее и сложнее? Реально сложнее? Не только загадки, но и перемещение между ними Вот как мне туда забрать? А, вижу, понял Не дурак, как говорится Ой, я золото забыл. Ну хорошо. Что с этой стороны? С этой стороны я пришел. Ну в принципе здесь все логично. Сейчас сначала его перекрутим. Но, мне кажется, одной будет мало. Давай-ка две положим. Тихо. Не буянь. Я думаю, две положить, чтобы, типа, знаешь, как в ускоренном режиме все было Сначала одну, потом мы кинули на него вторую Если вдруг что? Если вдруг одной не хватит Давай-ка мы ее оставим там Так, мне кажется, я слишком высоко ее закинул Да ёбкаю. А, мне не надо было... Мне не нужно было ничего взрывать. Я-то думал тут толчками, блядь. Сука. Меня игра заскамила. Получается, я мамонт старый. А, ну вот теперь нужно его выбить оттуда Смотри Потому что иначе я наверх не поднимусь Ой Смотри, сейчас выбиваю его И уже здесь поднимаюсь наверх Все гениальное просто Но только первый раз я что-то перемудрил максимально. Блять, вообще где я нахожусь? Блять, опять уле этих говногулей. Он просто режет, режет и режет. Простые косы, да? Простые. У меня, по-моему, еще статей же, нет? Нет, у меня немножко другие. Вот. А вот это уже больше похоже на правду. И похоже на наш рычаг. Ага. Ага, ага. А как тебе такой Илон Маск? Все, вот мы и остановили порчу. Там был пунктик, по которому можно было проплыть. Помните? И можно было наверх забраться. Или это здесь? Или не здесь? Да, здесь, где-то здесь. По-моему, где-то здесь. Смотри, во-первых, вон там страница. Страница книги мертвых. Куда мы заходили? Мы сюда заходили. Вот. Смотри-ка, что мы можем теперь. Мы теперь можем здесь куда-то залезть. Блин, обожаю все эти секретики. Смотри, еще один рычаг. А -а -а, так это квестовый. Я-то думал, это секретика, это просто квестовый проход. Все, погнали. Нам сюда. Так, мы должны были уравновесить теперь. Да, и мы уравновесили. Опа, и дверь открылась. Чудесно. Нам куда? Нам сюда. Ну, там был босс. Я думаю, здесь должен быть босс. Так, этого дружочка мы в прошлый раз не добили. А нет добили Нормально Смотри я уже там вижу полукруг Вот, Во Это уже похоже на правду Вон там видишь полукруг Стоп, пудово там будет босс Да блять конечно же Как же ж без босса Это босс? Шарик вот этот? А, это босс Какой маленький Ой, блядь Каркинос, я уже и забыл про это Я ему ничего не наношу вообще нуле урона. Может надо по брюху убить? Которая не защищена. Нет! А нет, что-то наношу, подожди. Там недостаточно ярости. Давай быстрее беги. Бля, я понял. Если я не успеваю, появляется эта залупа маленькая. Все, бегу к яйцу, бегу к яйцу, бегу к яйцу. Да, вот теперь я могу его бить. Все нормально, все нормально. Он несложный, он несложный, он несложный. Блять, больно. Сука Кого я бью? Я не там бью его. Блять, меня заперли, сука Блять, я просто потерял кучу времени Потому что я перелетел его Ну, это изи А что за керин пускал только что? Короче, просто бьем, бьем, бьем и все Безо всяких стилов все нормально будет Назад Я думаю, еще, один раз, еще одного разика будет достаточно Бля, какая музыка просто Ну это вообще легкая тема Бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, да. Бля, смерть крутой. Просто особенно вот это добивание. Облик жнеца. Облик жнеца позволяет смерти наносить и выдерживать большой обширный урон. Убивайте противника с помощью приема жнеца, чтобы получать энергию жнеца. Давилка из Каркиноса. Согласно легенде, этот молот был во владении могучего морского дракона. Это оружие применялось в чудовищной битве к крепости Каркинос. Именно несколько его ударов прорвали ворота. Известная как Давилка из Каркиноса. Это оружие, часто говоря, скричит удара, обрушена на голову родов колоссальный урон. Спасибо. М -м стоп, не туда. Теперь, убивая врагов косметикой смерти, вы будете накапливать энергию жнеса. Когда она достигнет максимума, вы сможете его использовать. Мне сюда. Или мне куда? А, я сейчас открою слезы. Все, родненькая, забурлила. Тут что-нибудь есть? Ничего нету. Нажмите Оу на карте, чтобы быстро переместиться. Видите, некоторые моменты это мог и пропустить. А, это нижний этаж. Нет, там я был. И в подвале был. Все нормально, ничего не пропустили. Там подвал, а это верхний этаж. Правильно? Правильно. Так, куда отправиться то Показ всеобщей карты. Спейсбар. Так, сюда я пока залезть не могу. Фьорд. Мне нужно в плавильню. Вернитесь к коллеции в кузницу творцов. Быстрое перемещение. Пошли. камень. Какие-то способности, может, можем изучить. Давай, я, наверное, он. Я вижу, тебе есть чем похвастаться. Кузница. Кузнеца восстановлена. Кузнеца восстановлена. Как хорошо, что здесь не надо читать, как в Гарри Поттере, да? Да, Элия начала бегать вокруг деревни и хохотать, как двухтысячелетняя девчонка. Двухтысячелетняя? Да, это благородный поступок. Достойный садик. с Возможно, я заблуждался насчет тебя. Удивительно, что ты еще А Эти как тебе такое? А я думал, что ты уже не В облике Жнеца я его отделал просто. А, битва не тебе в смысле повезло? Я в облике Жнеца был. Возможно, я слишком стар для этого. Возраст это еще не все. Мы тоже старые. Я победил старого воина. Но чтобы заслужить тебе имя... Ты должен сделать нечто больше. Вейхер, Эхидна, Аргул. Вот имена, которыми творцы называют смерть. Убей их всех. И, возможно, я соглашусь с тем, что ты настоящий жнец. Это какие-то подбосы? Звучит как вызов. Коль мне быть твоим палачом, я бы хотел узнать больше о жертве. Я расскажу тебе то, что знаю. Где мне искать, в Вейхер? и ей подобные, когда-то бродили по кузнечным землям и резали нас, как овец, пока мы превращали этот мир в свой дом. Мы поодиночке выслеживали чудовищ и убивали их. Но Вейхер сейчас забилась в глубокую нору и выходит только на поиски пищи. Я знаю лишь то, что она порождена огнем и дымом, а логово себе устроила под землей. А что насчет Горвуда? Когда-то мой народ дружил с Горвудом. В таком случае, зачем вам моя помощь? Наш лес был захвачен порчей, а Горвуд, древние обитатели этого леса, они неразлучны. Горвуда сломила порча, его нужно уничтожить. Короче, четыре босса, правильно? Видно, мне знакомо это имя. Почему ты хочешь ее смерти? А, за ней должок. Это очень древняя история. Всем известно о сумеречном царстве хидное, почему бы тебе не отправиться туда и не прикончить ее? Я пытался, Но в ее мире все было охвачено хаосом. Паучьи лорды залили ее трон кровью, а самой хидной нигде не было. Издабол? Я потратил много лет, выслеживая ее в царстве мертвых, когда все это произошло. Я вернулся домой к своему народу, а старый долг так и остался неоплачен. Аргул? Расскажи мне об Аргуле. Безумец, чудовище, которое хочет только убивать. Я сам хотел заняться этим делом, когда на трон зашел нынешний костяной владыка и победил безумного короля нежити. Так Аргула больше нет? Мои кости постоянно нашептывают мне обратное. Старый король жив, и я в этом уверен. Ага. Двойная пушка. Болитворец. Быстро преодолеть расстояние до врагов и повернуть слабейших из них на землю. О, давай творится еще исследуем. Нет, стоп, у нас и так денег немного Найдите убейте в эфир Но мы взяли задание для всех Но я предлагаю сегодня и сейчас пойти и посмотреть, что там С кузней Незложенный король, это Аргул, да? Да, кузница работает, вода и огонь Голыми руками, блять Вот это они крутые, ребятки Ключ Значит, все закончилось Наконец-то Смерть ⁇ это ключ Творца, и тебе лучше взять его прямо сейчас, пока я не опомню. Мне кажется, ты скорее их потеряешь древний. Да, проблема. Но ее можно решить. Страж. Он должен был стать нашим главным оружием, способным расчистить лес вокруг древа. Но землетрясение отбросило нас от плавильни, и боюсь теперь... Там живет кто-то другой. Страж так и не был за. Если вы создали стража, то как я смогу закончить работу над ним? В лесу лежит еще один конструкт, один из немногих нетронутых порчей. Он не такой огромный, как Страж, но у него твердое сердце. Найди его, и он отведет тебя к плови. Mm, я понял. Выкованный ключ содержит сущность силы Творцов. С его помощью смерть может привести в действие конструктов. Получено очко умений и ваша сила возросла. О, два очка умений. Смерть проявляет истинный облик, проводя удар косой во обращении, он считает сокращающих врагов. Наносит 200 единиц А, 100 200 единиц ярости и наносит 286 урона. Давай приобретем. Почему нет, пусть будет. Так, а что за... Почему я не могу карту открыть? Могу. А -а -а -а -а -а. Показ общей картой. А зачем мне вернуться в ливневый форт? Проклятый лес. А где страж, которого мне нужно найти? Я понял, это быстрое перемещение, потому что я там был. Найдите шлем карна. В ливневом форте. А пойдем поищем шлем. Мы ж в ливневом форте, по-моему, что-то пропустили. Да, пойдем. Мы были, но не везде. Если так посмотреть, смотри-ка. Вот в этом помещении я не был. Возможно, там шлем Карна. Мы ему вернем шлем. И квест будет завершен. Пойдем, дорогой. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Или я был там. Возможно, я не смог туда попасть, потому что не было воды То есть, такой вариант тоже я могу рассматривать Или почему я туда не зашел? Нет, я туда просто не зашел Понял вас Вон шлем Карна. Лежит на блюдечке просто. Шлем с летальца. Верните шлем Карну. Но ему шлем можно вернуть очень просто и очень быстро. Пока с общей карты. Карн находится в долине отца камней. То есть вот здесь. Давайте мы к плачущему лесу быстрое перемещение сделаем И там на лошади пропрыгаем Тут кажется, что расстояние большое, а на самом деле оно не очень большое Вон там еще какой-то проход есть Но мне интересно, как я буду вот с этой херней сражаться Я даже себе представить не могу Или его уже здесь нету? Подожди, а где он сейчас? Верните шлем Карну А где он? Подожди Так, показать задание Ну, и где Карн? Кузни что ли? Блэкрут Затерянный храм. Разрушенная кузница. Бухт, вот затерянный храм. И там уже Икарн находится. А, смотри, мне тогда получается нужно просто в лес. Вот сюда, в плачущий лес. Доберемся до карны. Но с этими мелкими неинтересно сражаться уже. Ну, второго уровня пиздики бегают. Казалось бы, да. А такая большая карта, я тут проскакал это за секунду. Добрейший вечерочек. А, видимо, вот они и конструкты. Интересное дело. А? -а, -а. Прикольно. Прикольно, блин. А кто мог вообще представить, что такое есть? Это так, я нашел... Я не могу. ...кусочек чего-то. Окей, туда-то меня отправляют. А что с этой стороны? Надо тоже посмотреть. Вау Ну пока что здесь закрыто помещение Возможно я его сейчас открою с той стороны Побежали Ой блядь Еще миллиард загадок ну идите сюда, питу шары, а? Место как вам такое? Орлы? Что музыка, что движение, атаки. Да больно, блять, проститутки. И много вас еще тут будет. Мне нужно больше ярости. А как у тебе такой, Илон Маск? Все хорошо. Да, музыкальное сопровождение выше всех похвал. Так, ну и сундук надо забрать, соответственно. Забирай. Это невозможно. Я не могу. Теперь можешь Хорошо Хорошо О, тык-тык-тык-тык-тык-тык ты -тык -тык -тык. тык тык тык тык тык Куда мне? А там что за пустота? А если я туда спрыгну, что-нибудь... Блин, ну ладно, не надо. Но тут есть дверь. И проход наверх. А, это тот, который был заперт. Ладно. Да ёбаные шашлыки вы маленькие, сука, ублюдки. Ненавижу вас Недостаточно ярост А как он такое? Поршены Они называются как забавно Жадник или как там было написано Жадник, блять. Хочешь укусить мой жадник, упсик. Ладно. Шутки шутками. Там вижу сундук, хочу его залутать, но не могу. Там мне становится только грустнее? Смотри, там что-то есть. Ага, пошел я нахер. Там нужно будет чем-то цепляться за верхушку. Мы такое уже видели. Такое уже видели. Я думаю, надо будет уже сейчас заканчивать серию 50 минут Хоть и очень интересно, на самом деле Деньги, деньги, дриби-деньги. Два прохода открылась а я не знаю, куда мне надо Пошли вниз Ого! Это кто? Ты кто такая? А я пока ничего не могу с ней сделать, да? Видишь, там какие-то крюки, но у меня нечем зацепиться, видимо, чтобы начать бой. А это, наверное, один из боссов? И хидно, может? Не, вряд ли. Что за дракон, блять? Кто это? Вехер! Оо! Мне еще предстоит, значит, сюда прийти. Понял вас. Где находится вехер, мы теперь знаем. Как отсюда съебаться назад? То есть прийти можно. Уйти нельзя. Я понял. А как назад мне перейти? Получается, что никак. Побочное задание. Ну да, это вэхер. А, стой. Там есть дверь слева. Возможно, это выход. О, это что-то интересное. Короче, куда я, блядь, забежал и что я делаю, я не понимаю сейчас Но мы явно отвлеклись от квестовой линии Так, смотри, там нам нужен камушек О, синие косы выпали, это уже веселее Мы явно отвлеклись. А, смотри, я могу там пройти кое-куда. Короче, здесь загадка будет. Но я уже думаю, давайте оставим на следующую серию. Правильно? Да, синенькие косы. Симпатичные.